Тест l Примеры неисправностей. Тест l позволяет выявить неисправности в системе пуска и электропитания автомобиля. Для выполнения теста необходим сигнал токовых клещей и напряжение на клемах аккумулятора. Например, если пуск двигателя затруднен из-за медленной прокрутки стартером, тест позволяет определить причину, неисправен аккумулятор или стартер. В данном случае был поставлен диагноз. Пусковой ток аккумулятора недостаточен и аккумулятор изношен. Это избавляет от выполнения ненужных в данном случае проверок стартера и генератора. Кроме того, сразу же предложена рекомендация, какой аккумулятор будет оптимальным для этого автомобиля, требуемый пусковой ток аккумулятора 650 ампер. Tesla Power способен обнаруживать и более сложные неисправности. Например, искрение счета стартера. Поначалу такая неисправность мод себя никак не проявлять. Но если ее не устранить, то со временем стартер перестанет включаться. Обнаружено искрение контакта втягивающего реле. Эта неисправность может привести к отказу реле, и стартер перестанет включаться. Ток одной из фаз отсутствует. Такой диагноз указывает на повреждение статора или диодного моста генератора. Из-за этого будет очень плохо заряжаться аккумулятор, что может вывести его из строя. В случае тестирования автомобиля с дизельным двигателем, дополнительно выполняется проверка свечей накаливания. В данном случае обнаружена поломка двух или трех свечей. Тест автоматически распознает напряжение бортовой сети автомобиля. Это позволяет проверять не только легковые автомобили, но также и грузовые с бортовым напряжением 24 вольта.